И здравствуйте, дорогие друзья зрители моего канала. Я Ник Войдик продолжаю прохождение уже уже кладби э э э э э э э pues кладбище, так что как бы так. Да, я видел, что вы смотрите, но комментарии хоть хотя бы пишите чтобы какие-нибудь хотя бы советы бы давали. Не, что же интересно, что именно вы хотите? Может готошку, может готику, может что-то еще. я ведь реально не знаю я проход... проходить не выйдет, умудряюсь из этого всего как бы ну прохожу по мере мере как могу. могу данный ролик я сегодня отдыхаю просто и решил записать завтра на работу ну завтра все равно буду записывать ролики наверное не знаю как бы мига мертвых так что то о М -м, топор охотника да М -м. так посмотрим видите где вот эти кресты это означает что что-то там есть так дома дома всякие а где я нахожусь вот мне не показывают вот именно меня ладненько что-нибудь поищем подыщем подыщем под этот момент вы знаете эти моменты зомби так ладно тут надо э -э -э найти мага воды надо найти найдем но с кровью обливаем но найдем так того чувака может это попросить может быть что-то он еще может расскажет. Я не знаю. Эй! Нет. Ну тогда пройдемся вот так чуть-чуть. Где-то -чуть. должно быть, э, что маг э, воды это должен прятаный. Я, опять а я не знаю, где он. по чесноку я просто не проходил этот мод, поэтому я много чего не знаю. Я не смотрел, я сразу говорю. Я знаю, что маг воды есть, там все такое. Не спрашивайте, откуда я это все знаю, я читаю просто комментарии у некоторых людей. А, давай вон туда смотрим, сходим. Тут как бы, смотрите. Байлет. Долбаный скелет. Ладно. схож. Нафиг. что ты? Отдай. Куда мне примчане? Я нау наука. Там слишком громкое черт, черт, черт, черт, черт побари, шорт побери. Ну, мы аккуратненько, чтобы с не махаться так Я не знаю, я... много чего проходил просто и я... Не помню вот как с демоном мне махаться, вот-вот, не скажите на милость. Видите, какие-то локации непонятные. Смотрите. Может где-то что-то я упускаю, где-то что-то вы мне. Напишите в комментариях, ваш пинкод. О, хайф. Сейчас просто надо найти этого мага дебильного. И тогда научусь много чему. Хм. Ты просто за территорию получается перелез. Да, я без читов играю. видите, как вот все хп, это не хп, все как оно есть. А то, блин, многие пишут, ой, да ты читами пользуешься, да, да, да. Где? Да, я знаю 4 но я ими не пользуюсь, потому что это стрим. Она, согласен, когда там просто ради балава у ой, ой, ой. На, нафиг. Ты труп. Видите, надо лучше побегать немножечко. Давай, сюда. О Не успел. Давай. Ут, какой же ты жирный. Ладно, Минка. Эй ты! Да хорошо, место! Твое присутствие сейчас оскорбляет хранитель. Там это баг сразу говорю, потому что он по мне не может. Это баг. Из этого не выйдет ничего хорошего. прикольно и как я это сделаю и как я это сделаю и как я это сделаю а, демонов должен типа упасть или это ключи я должен собирать эм... как-то очень интересненько очень интересно погоди-ка а, Погоди интересно где же маг находится надо будет по обзорах может почитать а обзорчики может кто-то что напишет я не знаю а вот девичка oh. я смотрю ты ходишь за мной по пятам прямо засмущал девушку а у меня для тебя подарок да что-то я побаиваюсь твоего подарка если ты смущен тем что девушка дарит тебе подарок значит ты хорошо воспитан сразу видно благородного рыцаря графских кровей Да, ты права, я потомок, граф или примар. Ух ты! Значит, я оказалась права? А где твой замок, граф? Мой замок возвышается на востоке острова. Я как-нибудь к тебе зайду. Ты не против? Ну а вот и мой подарок. Носи его с мыслью обо мне. Так, амулет-кристалл. О, что Амулетик, да? Что это за амулет она там дала? М -м -м. вот металлический кожа варка это вот она вот этому лет дала? надо хп подхелить вот демона смотрите ну, я с ними навряд ли смогу справиться. Я даже вредить не могу, видите. Кстати, а что это за. То пещера, типа, да? Ну-ка. Ай-яй-яй, типа, Это типа молка мон чрт такой. этот маг блин долбучий иди отсюда скелетяры да вы нафиг скелетя вы всякий я усяки мне показалось или потом у меня по дому шамкается текс Здесь я этих убил. Ну ну, да там что-то точно есть. Я... Ну-ка. Сквозь стены посмотрим. может что-то получится. Нет, не получится. Где-то мага найти мне вот вопрос засыпку за задается. Тэнг. Не знаю, что там было. Мне кажется, телепорт в это, вот это что-то должно быть. Что-то должно быть возле вот этого вот башники. Какой-то непонятный. этого не выйдет ничего хорошего хм. не, реально должно что-то быть не просто жить это так такой такой странный еще подъемчик видите да Come on, come on. ну это черт такой. все чуть, чуть не насчитал нечего взять ты ч, блин я пугаешь ты нечего, нечего нет. О, меня до усрачки напугал взял выскочил короче будем зачищать по ходу дела и может кого не дойдем Скорее. Давай, иди сюда. Ой, Да что такое? О? Там ничего нет. Узел. просто позачищаю а, ладно может за кадром я со своими ребятами все кладбище облазил и никакого дома не видел тебе показалось это все происки злых духов хочешь сказать что никакого дома нет и семьи тоже да именно так на кладбище творятся странные вещи это место не для слабаков и трусов Как идут все так же, парень, не до кучи. Ты... Но... Ты стал... Как у тебя дела? Не разговари, хм. мне вот интересно, видите, просто я не знаю упырь, зомби, зомби, упырь. Блин, труп ус пойти на эту верхушку забраться там может квест попробую прийти <свист> да, просто я не понимаю это какой-то квест не по... о вот та гарпия, которой овца не, не захотела основной махаться. Э, так, теперь что-то с ними связано, да, как говорится. Из этого не выйдет ничего хорошего. Короче, какая-то тайна, надо ее разгадать. Как обычно, это я я должен буду с этим разбираться, дорогие зрители, поэтому я там пока я это мотивало, устраивал. М -м. Давайте так посмотрим, может, что-то узнаю. Дай бог, что им разгадки не разгадал. страшная цепь. шпиль у этого гробницы можно в нем скрытый тайны что бы он значит очень напоминает цифру 4 марк так ладно люди записывают какая-то должна была да, вот. Памятка. Ну давай почитаем ее. Памятка. Милый Йорган так оставил тебе эту записку под дверью. Ты ведь все время забываешь последнюю цифру. Запомнить, Запомни раз и навсегда. Это 5. И не забудь. Глянуть к покоям. Соу Джозеф О, короче Джозеф, значит, да? Сгонять вон там они вот, что-то вот там должно быть надписи быть. Сгоняем, узнаем. Джозеф, как-то так. Просто на надгробье будет подходить и смотреть. под над, надгробию вот так подходите читать там написано будет мне кирка наверное нужна да а кстати ну пойдемте по заданию эту эту этих упаковаш семейства Да. пошел вон отсюда наверху видите он шкатулка, то ли что это шкатулка шкатулка с драгоценностями В каком-то моде можно их открывать только вот как я не знаю Ой. ну что ж пойдем убивать эту эту 7 сем, это семейство Ой, у меня сейчас спалнится постоянно я заметил каждый круг бегаю бегаю да? нахожу какие-то свитки Типа мол я бредил все это время и Туда, вот этот дом. Там были зомби yeah. поперли, короче, их убьем, посмотрим. А нет еще не зонт хм. главное бандиту утверждать что никто в доме на в самом деле нет что это галлюцинации вот думаю это не так Вот смотрите, вот здесь стоит это место. Значит, где-то тут рядом должен быть маг. И как я это сделаю. И как я это сделаю. Угу. Так, сладно, сейчас пройдемте, посмотрим. Так, здесь ничего и нет. И где же может быть этот мах? Мах. Ну, где-то же он рядом, должен быть. Ну, не просто жить, то все так вот. Хм. Пошли его на меня. Ой, Так, гасим под объемах да что ж восток много то что тут чем больше их убивать, тем больше их появляется. Интересно. <стар> Мой персонаж да. макс скрываться. Hmm. Hmm. Так, ну вот смотрите, вот эта стена такая странная, очень при очень. человека лежит тут Прям интересно. Я, из этого не выйдет ничего потом, хорошего. Уталывало. Так, ладно. Ладно, тогда встретимся в следующей серии. Всем пока, до новых встреч.